Поэт Франсис Жан родился в 1868 году во Франции, в городе Турне, а умер в 1938, в Перенеях. Учился он в Бордо, а начинал как помощник нотариуса и только с 1895 года посвятил себя литературе. Его вот первые сборники стихов высоко были оценены такими знаменитостями, как Стефан Маларме и Андрежид. В 1901 году Францис Жам познакомился с Клоделем, с которым они были ровесниками. И под влиянием Кладеля в 1905 он пришел к католичеству. Францис Жам у нас не слишком известен. Хотя его стихи переводили такие замечательные мастера, как Иннокентий Анинский, Брюсов, Оренбург, Лившиц, Шервинский. Но эти переводы были сделаны очень давно, около ста лет назад. Стихи Жама в переводе Эренбурга издавались в 1969 году. Затем в 1993 они выходили в составе антологии. И, кроме того, в 2016 уже вышла избранная проза «Жама в двух томах». И она доступна для читателей. Это романы Клара де, э, де Лебес, э, Альмет де Тремон и э, Ле Рамон де дельев. Это роман Азайцы, знаменитый роман Жама, который был написан в 1903 году, а также некоторые его записи и статья. Ну, вот среди всех, кто говорит о Франсисе Жаме, для нас наиболее интересен, конечно, Илья Оренбург. Жам повлиял на, на его судьбу и на его творчество. В частности известно, например, что Эренбург посвятил жаму сборник своих стихов детская, который вышел в четырнадцатом году в Париже ну и кроме того он написал также статью у франсиса жама опубликованную в нове в 1914 году а 26 февраля в мемуарах эренбурга люди годы жизни» несколько строк он также посвятил франсису жаму Франсис Жам разрешил мне приехать к нему. Жил он на Артезе, около испанской границы. У него была уютная борода и ласковый голос. Принял он меня по-отечески, попросил почитать стихи по-русски, угостил домашней наливкой и посоветовал в Париже встретиться с начинающим талантливым писателем. Его зовут Франсуа Мариак. Я ждал наставлений, а Жам показал себя снисходительным, радушным. Он мне понравился. Но я понял. То он не франциск Асиский и не отец зосима а только поэт и добрый человек уехал я от него с пустым сердцем несмотря на эти слова очевидно что эренбург был очень сильно под влиянием жама но э, когда э, он стал говорить, какие же стихи он перевел. Он сказал, что он перевел не те стихи, которые ему хотелось перевести, то есть католические стихи позднего жама. Он перевел те стихи, которые он мог, как он выразился. Ну и в том сборнике, который я предлагаю, прочитать вам я тоже перевела то что я могла перевести то что мне было интересно это можно сказать книга состоит из трех частей в первой части помещено эссе жама поэт и вдохновение воплощающая образ поэта вот каким его видел жам и для Жама поэт был человеком, который прежде всего, в отличие от простых смертных, обладал привилегией слышания, больше, чем может слышать обычный смертный. Вот эти голоса неба, голоса ангелов, голос Бога, по мнению Жама, может слышать именно Поэт, может быть, не только поэт, но Жам говорит в данном случае о поэте и о мистиках. Он сравнивает в этой статье мистиков и поэта и говорит о разнице между поэтом и мистиком. Он совсем не ставит их в один ряд. И главная мысль, к которой приходит Жам, он считает, что прежде всего поэт – это такое вот связующее звено между миром Бога и миром человека. И именно поэт несет добро людям, и вот это доброе начало, чувство добрые, как писал Пушкин, и об этом же говорит Жам в своем эссе, именно это и делает поэта паломником Бога, человеком, который несет людям. Вот это истинное знание о духовном мире. Вторая часть посвящена записям, записям Жама из его книги с поэтичным названием Мысли садов. Книга довольно большая, но я перевела из нее 15 записей. И все они каким-то образом связаны с природой, которую Жам очень любил. И можно увидеть, читая эти записи, что Жам любил природу, как любит человека. И вот в том, как он описывает не только дерево, но даже растительную клетку или насекомое какое-то, мы увидим, что действительно он умел э, любить природу вот совершенно особенным образом. Э, ну и третья часть книги э, – это размышления, это 20 размышлений э, Жама на самые разные темы. И в числе этих размышлений очень интересные первые два размышления, которые посвящены душе ребенка. Прежде всего здесь, конечно, Жан построил эту часть на автобиографических каких-то размышлениях, автобиографических каких-то воспоминаниях. Но и кроме этих двух размышлений все остальные также очень интересные и посвящены разным темам. Это тема любви, тема духовной, плотской любви, библейская тема и так далее. Я всем советую прочитать эту потрясающую, на мой взгляд, книгу, которая откроет русскому читателю незнакомый мир. А его вот эти записи, они совершенно воспринимаются как что-то очень современное. И мне кажется, что наш русский читатель, коснувшись этой книги, почувствует вот эту родственную связь с одним из самых интересных поэтов и прозаиков XX века.